Друзья, я приветствую вас. Сегодня у нас третья часть по управлению состоянием в объектах Blazor. Ну и в Blazere, в частности. Будем говорить про такое понятие, как стоит машина. Немножко отличается от Cascading Value, о которой было речь в прошлом видео. Но немножко побольше придется написать кода, но есть в этом свои, собственно говоря, плюсы. В общем, давайте переключаться в Visual Studio и начнем писать код. Друзья, хотелось бы напомнить, чтобы не пропустить видео, лучше, конечно, подписаться на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, шлите деньги, по посылки, в общем, давайте общаться. В общем, ладно, поехали. Итак, я создал новое приложение, абсолютно новое, на базе WebAssembly, наверное, давайте проверим, я честно говоря что-то... Да, WebAssembly, и, собственно, давайте его запущу, покажу, что он абсолютно голый и работает как обычно. Нажимаем Counter, кликаем, все считается, переходим на другую страницу, возвращаемся, Counter пустой. Ну, в общем, это неприятная ситуация, давайте решать ее. Итак, первым делом, что нужно сделать, надо создать э, так называемый State машин, вернее State сервис, который будет, собственно говоря, содержать какое-то состояние и глобально перешарить его на все объекты. Ну и, конечно же, этот объект будет у нас теперь находиться в BKND. То есть, в основное отличие от того, что было реализовано в прошлый раз, это то, что мы создавали компонент Razer, который в частности является наследником компонент B, внутри которого реализованы все механизмы, которые мы воспользовали, чтобы обновить состояние. Теперь эти механизмы будем реализовывать сами, и для этого давайте создадим... Ну, для начала я создам папку Services, по образу и подобию. Теоретически, конечно, можно было назвать какой-нибудь State Machine, но я назову так, State Service. Ну, просто мне так удобнее, а вы, собственно говоря, называйте как хотите. так State сервис в папке Services, и, в общем-то, здесь ничего сложного нет. Нам единственное, что нужно здесь создать как раз то самое свойство, которое будет Int, которое типа из названия account И нам здесь нужно сделать некоторые обработчики, которые ранее были реализованы через внутренний механизм плейзера. Теперь мы будем реализовывать сами. Ну, для начала мы небольшой порядок. Ну, смотрите, у нас есть какое-то свойство, которое мы будем менять. Теперь нам нужно сделать таким образом, чтобы мы могли его менять не напрямую, прямо установив его в setter, а, например, через какой-то ну, допустим, публичный метод, который будет возвращать новое значение counter и здесь будет у нас кто-то, который будет это делать компонент base ну пусть будет компонент и соответственно мы здесь должны сделать следующее, мы должны counter, ну, допустим Добавим просто единичку и э, вернем новое значение ну, вот в таком вот варианте. Собственно, сейчас это уже будет работать. Единственное, что мы здесь, конечно, можем поставить вот такую штуку. Ну, вернее, вернее, правит set, э, чтобы у нас можно было достучаться внутри компонента. но Извне нельзя было поставить сюда какое-то значение. Единственное, что мы еще должны сказать как-то всем компонентам, что мы изменили, собственно говоря, это значение, и это можно сделать через метод на natifyCounterChangeIt. Ну, собственно, речь идет о том, что мы должны сказать, кто изменил этот собственно, значение этого компонента, ну и, наверное, передать count как новое value. Этого метода у нас нет, давайте его создадим. И оно, собственно говоря, будет у нас делать следующее. У нас есть компонент, у нас есть value, и здесь мы дернем тот самый хендлер, который мы сейчас создадим. То есть те внутренние механизмы, которые реализованы при помощи cascading value, мы реализуем таким способом. Будет у нас публичное, как это называется, свойство, вернее, событие, event, пусть будет action, и здесь мы как раз, ну, давайте вот сразу укажем, компонент base, и у нас интовое значение, и пусть она будет nullable, потому что его может, как бы, не, не, не быть подписки, и э, здесь, скажем, ну, пусть будет counter, ой, counter, change it, ну, вот такая штука будет. Вот, собственно говоря, здесь нам теперь нужно что сделать? Нам нужно сказать, что если у нас counter, Changed, то есть если у нас это событие не равно нулю, мы тогда InBlock то вызываем и говорим, кто его вызвал и с каким value теперь у нас, собственно говоря, аккаунт. По большому счету это все. То есть теперь, в общем-то, мне осталось использовать этот компонент где-то вне. Ну, допустим... Ну, допустим, на той же самой страничке, которая называется «Counter», но здесь некоторые нюансы есть. Смотрите, раз у нас есть какое-то событие, в данном случае Event называется «Counter Changed», то есть изменен был счетчик, нам нужно на него подписаться, и суть сводится к тому, что если когда вы на что-то подписывайтесь, нужно правильно от этого отписаться. И это делается на самом деле очень просто. Давайте переключимся в «Counter» и сделаем. Первым делом, что нам нужно сделать, это конечно же сделать inject. А, нет, я вас обманул. Для начала давайте зарегистрируем то, что мы будем инжектировать. Для этого нужно поставить Builder, Services, Add Scope. И здесь нужно поставить. State Service. <coughs> Прошу прощения. Так, и далее, собственно, раз мы его зарегистрировали, мы можем его заинжектировать сюда. И это будет state service. Назовем его, не поверите, state service. И, соответственно, теперь нам вот этот. Еще раз прошу прощения. Прошу прощения еще раз. Чертогей. А, ладно, я потом переспишу. Стейт сервис, нам как раз вот этот каунт сюда нужно показать. Здесь от этого можно избавиться. Это нам тоже больше не нужно. А вот, собственно говоря, здесь нам нужно сказать, что State Account. Смотрите, у нас есть инкремент каунтер И компонент, ну, компонент давайте переназовем. Потому что правильно было бы назвать это, конечно же, сендер. Ну, как обычно это принято в событиях потому что так будет, наверное, понятнее. То есть, кто, кто, собственно говоря, посылает события, будет от этого все понять. Здесь покажем DIS и, и все. То есть, мы инкрементируем counter, говорим, что он у нас изменился, но теперь нам нужно получить эти самые изменения на тот случай, если кто-то в другом месте изменит. И здесь самая важная штука, что нужно сделать правильную отписку. Вернее, для начала нужно сделать правильную подписку, а ее правильно было бы сделать в методе in, как он называется, iVRight. Час, секунду. Он инициализирует. А здесь нам нужно как раз на вот этот state service, он события change, сделать ту самую подписку, ну, пусть будет по counter, ну, change, например. Ой, change. И теперь мы этот метод создадим, и здесь мы скажем, что у нас здесь все-таки sender, здесь у нас будет value, и здесь мы скажем, что у нас а, самое главное, что происходит, нам нужно сказать, что у нас state has changed, то есть мы вызовем вот этот state has changed, тот самый... Базовый для блейзера, для фреймворка блейзер события, которое обновляет весь UI, ну и все зависимые компоненты, там достаточно сложный механизм. Ну, в общем, когда у нас был изменен сервер, ой, в смысле, каунтер, какое-то значение в нем изменилось, мы подписываемся на событие, в этом событии обновляем весь UI, в общем, вот, вот это вот, вы видите, это будет работа. И для того, чтобы у нас произошла правильная отписка, то есть когда компонент удаляется из памяти, нужно сделать, чтобы он имплементировал iDisposable, это обязательно. И тогда у вас появится метод dispose, который вызывается тогда, когда будет компонент уничтожаться из памяти. И мне нужно здесь единственное, что сделать, ну, вот этот метод сдублировать, э, скопировать, грубо говоря, и здесь поставить минус, чтобы означать отписаться от самого компонента. Сейчас, на самом деле, все уже работает. Давайте запустим, и я покажу, что это действительно так. Mm -hmm. Смотрите, у нас есть каунтер, я кликаю, я перехожу туда, я перехожу обратно. Он уже сохраняется в состоянии, потому что висит как где-то в памяти. <laughs> ну, в частности, веб-осембле. Здесь scope и, собственно говоря, синглтон не имеет значения, потому что это, ну, в общем, это нюансы давайте где-нибудь покажем еще каунтер. Теоретически я могу сделать очень просто. Открыть сюда, написать вот сюда, допустим, каунтер. Нет, вот так вот. Это удалим, запустим еще раз. Это должно опять же работать теперь с двух мест. Вот он, каунтер, переключаюсь. Здесь уже 6, обратно, 11. Давайте я покажу, что это в реал тайме работает. Ну, в том смысле, что прям навигация. Вот таким вот образом, то есть для начала мне сюда нужно сделать опять же inject того самого сервиса, state service, ну, стоит машина, если хотите, и пусть она так и называется, state service, обратился, скопируем, чтоб написать, и вот сюда я теперь просто скажу, что мне бы плохо было бы здесь видеть то, собственно говоря, что Давайте запустим, проверим, что эта штука работает. Вот у нас ноль, вот она не меняется, переключилась, поменялась. И здесь, как говорится, опять нужно сделать некоторые манипуляции, как вы заметили, не меняется. И не меняется потому, что я не подписался на изменения. В общем-то, давайте это сделаем. Да, кода приходится писать больше, но тем не менее есть в этом некоторые плюсы. Так, не у нас события. На counter change мне нужно ну, пусть будет он counter change какое нибудь события. И соответственно я его сейчас создам. И здесь будет опять же тот самый та самая магия State Has Change. То есть обновить нужно UI, или собственно говоря, ну плюс здесь будет value, хотя здесь они мне не нужны. Ради приличия, не люблю, когда я неправильно. И опять же, мне нужно сделать I-Disposable, чтобы эту подписку правильно... Ой, имплемент, i disposable. и, соответственно, для того, чтобы у меня подписка была отписана правильно, нужно поместить ее в правильное место, чтобы система знала, что у меня... Все верно работает. Так, has changed Ну и, собственно говоря, осталось запустить, проверить, что теперь это работает именно так, как изначально предполагалось. Я кликаю, смотрите, каунтер меняется. Я перехожу на каунтер, здесь клик. Ну, в общем, как вы видите, все работает. Ну и на этом нужно, останавливаться. И так все понятно. Друзья, на самом деле, все очень просто. Нужно просто понимать, как работают ну, вот эти вот самые ивенты и подписка. Это очень старый способ, еще пошел с самого-самого начала, так называемый PubSub, то есть Publisher Subscriber. Есть другие реализации, реализации, и мы про них поговорим чуть позже. На этом я с вами прощаюсь. Вам всего доброго и пишите правильный код.